На боевом дежурстве в Вооруженных Силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта, сказал он поздравляя россиян с днем защитника отечества такие комплексы это оружие будущего которое в разы повышает боевой потенциал вооруженных сил страны отметил российский лидер глава государства добавил что огромное значение для вооруженных сил по-прежнему имеют подготовка кадров и личные качества солдат по словам путина за последние годы в стране много сделали для качественной модернизации вооруженных сил они стали более мобильными и получили новый боевой опыт. Серьезно выросла подготовка частей и соединений. Ранее в декабре 2021 года, президент РФ заявил о продолжении работ по масштабной модернизации армии и флота. В результате, по его словам, доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%. Часть новейших видов вооружения, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал», поставлены на боевое дежурство, подчеркнул он. Тогда же командующий ракетными войсками стратегического назначения РВСН Сергей Каракаев рассказал о разработке России новых гиперзвуковых стратегических комплексов, которые заменят блоки «Авангард». Когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них. В октябре 2021 года источники известий в Минобороны РФ сообщили, что в России создается еще одна система гиперзвукового оружия. Она реализуется в рамках опытно-конструкторской работы Окр Личинка Мд. Отмечалось, что изделие на этапе отработки макета оно еще не вышло на летные испытания. Новая ракета, предположительно, будет летать со скоростями в 5 и более раз быстрее звука и станет практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.